Всем привет, ребята, с вами Мишмикс. В этом видеоролике мы с вами поговорим о главных ошибках начинающих ютуберов. Погнали! знал, я иногда провожу стримы с оценкой каналов. И когда я захожу на канал и смотрю видео, я часто вижу в начале ролика рекламу, а у чувака всего лишь 10 подписчиков. Но вот вы сами посудите, что лучше? Сделать качественное видео, но без рекламы? Или сделать рекламу секунд на 30-40, за которую вам заплатят 5 рублей? Не поймите меня неправильно. Делать рекламу это нормально, но в том случае, когда у вас уже хотя бы есть 1000 подписчиков. В ином случае все останутся в минусе. Следующий довольно-таки важный пункт это уникальность. Если вы не будете отличаться на фоне миллионов майнкрафтеров с одинаковыми никнеймами и с одинаковыми шапками, то кто вас будет смотреть? Увы, такова реальность, что вы никому не будете нужны. Как минимум у вас должен быть свой собственный стиль подачи, свое собственное креативное приветствие. В общем-то вы должны выделяться на фоне остальных. Еще никогда не используйте шаблонные интроспонзоиды, они уже всем надоели. Следующий, опять-таки важный пункт, это название и оформление вашего канала, поскольку в будущем именно по двум этим пунктам вас будут отличать от остальных. Если у вас нет идей по поводу вашего никнейма, то гляньте вот этот вот мой видеоролик. Когда-то давно я совершил глупость. Создал новый канал, удалив предыдущий. А все это из-за хейтера, который накручивал дизлайки мне под каждым моим видеороликом. Сейчас же я понимаю, что это полный бред. Дизлайки влияют точно так же на ранжирование видео, как и лайки. Суть моего совета в том, что не бойтесь хейтеров и дизлайков, которые вам ставят. Дизлайки никуда не исчезнут. Это неотъемлемая часть любого ютубера. Просто всегда помните, что те, кто ставит дизлайки, помогают развитию канала ровно так же, как и те, кто ставят лайки. Делайте контент регулярно. Я бы вам даже посоветовал создать собственный график выхода роликов. Вот у меня, например, будут выходить ролики раз в 6 дней, ровно в 6 часов. Поскольку человек, если зайдет на ваш канал и увидит качественное оформление и качественное название и захочет на вас подписаться, увидев, что последний ролик был 7 месяцев назад, он скорее всего не будет подписываться. Тем самым вы будете терять потенциальных подписчиков. Кстати, после просмотра данного видеоролика обязательно спускайтесь в описание и переходите в мой дискорд сервер. И последняя ошибка, про которую я вам хочу сегодня рассказать, это вы не используете первые 15 20 секунд, чтобы завлечь зрителя. Вместо этого выпихайте 10 секунд на интро под дубстеп спонзоида. Запомните, первые 15-20 секунд созданы для того, чтобы заинтересовать зрителя. Если вы не сможете это сделать в течение этих секунд, то зритель скорее всего от вас уйдет. Всем спасибо за просмотр, переходим в мой дискорд сервер и пока.